Мне пришлось покинуть свой дом Попрощаться с родными местами И с людьми, что своими слезами омывали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 Люди катятся со мной, глаза. Как же здорово все же, что мы еще живы. Не бы маму и папу обнять и тогда. Мы все чуточку сделаем счастливыми. Мое сердце болит и стонет, я не знаю, приживусь ли. Жоин страшит и манит А мне бы домой Увидеться с, с мамой Увидеться с, с папой